Здравствуйте, друзья. Вконтакте выброшена запись судебного заседания по Андрею Топоркову. Мне бы хотелось узнать, где у Андрея защитники. Почему Андрей и другие, как он, должны страдать поодиночке? Где вы защитники? Судебное заседание превращено в дебаты. Я так хочу, с одной стороны так не может с другой стороны вы хоть палец о палец ударили где вы АУ? кто-то из вас хоть что-то написал по андрею или так и будем молчать сидеть слушайте запись но это моя точка зрения вы не хотите общаться, понимаете? Вы, вы, понимаете, ваше, ваше, в чем заключается ваша ну, парадокс вашей ситуации? Вы являетесь обвиняемыми по административному делу. Пока у нас еще действует закон о Российской Федерации. А, да, Номер дела. 5451. Вот. Для вас флаг Российской Федерации, это ВАСовский флаг. Значит, для меня это флаг Российской Федерации. Но я здесь выступаю не как частное лицо, а как представитель судебной власти. Всегда я не закончил еще. Я еще не закончил. Имейте терпение дослушать до конца. Я хочу понять, вы ваши действия, они в чем заключаются? Вот вы собрались восстановить органы, органы власти Советского Союза, да? Где восстановить? В Курькевича, на Кубани, в России. Да ведь из Советского Союза, они же никуда не девались. До сих пор у нас демаркационные границы по 1945 -го года. По демаркационной границы Российской Федерации нет. Согласно федеральному да. закону да, о, закон, да? о гражданстве. Ну, несите колонку, что. Можете в состоянии организовать прослушивание или нет? Если в состоянии, давайте будем говорить. Если нет, другом месте. Согласно да. Закону о гражданстве, да. территория Российской Федерации ⁇ это административная РССР. То есть я опять же, коснемся гражданства. Я никогда не был гражданином Российской Федерации, так как закон о гражданстве гласит о том, что насильный паспорт не является гражданином Российской Федерации. У вас паспорт есть? носитель значит, является только тот, кто прошел процедуру гражданства да. И восьмая глава ну, данного закона гласит о том, пункт 41.2, гласит о том, что э, в таком случае отказываются от принятия гражданства человека То есть первично он получил паспорт гражданина Российской Федерации, в последующем прошел процедуру гражданства Отказать А почему отказать? Скажите, что... пожалуйста, как по-вашему? Вот действует правило гражданства, Андрей Валерьевич, на территории РСФСР. Понимаете? РСФСР, гражданство. То есть гражданство РСФСР. В таком случае, напись я у вас паспорт гражданина Российской Федерации, что-нибудь. А, а... Во-первых, уже а... есть экспертиза по данному документу, потому что он ничтожен. ничтожен он паспорт. Кто? паспорт Российской Федерации. Он ничтожен у кого. Я попробую, я могу... Пожалуйста, Значит, я вас ответ... внимательно с интересом выслушаю. Закона о паспорте нет. Да. Значит, расшифровки выдавшего нету. Нету чего? Расшифровки выдавшего. Да. Ну, должна ну, быть фамилия, хотя ага, роспись да, стоит. Неизвестно mm -hmm. кого. Печать не соответствует господу, господу да. это требование обязательно. Есть у даже ответ по данному mm -hmm. поводу с Министерства действия, что у сотрудников значит, аппарата должен быть печать соответствующие гости. И э, в паспорте ГОСКР 51 501 2001 года Обязательно сделали да. гербовой печати Понятно. Размер ее от 4 4,5 сантиметров Обязательно в ГРН и ННН подразделения Значит в паспорте такое отсутствует да. В удостоверениях сотрудников полиции Тоже отсутствуют такие значит, э, печати значит, -то... Если члены вашей логике Вот я вас перебью, да. Если члены вашей логике то вот мы с вами, люди, как люди без, без рода, без племени, да? Нет. То нет. есть мы не граждане, вы не граждане России или как? Юрий борис. борис. Мы обычно обращаемся в ваши честь. Юрий да. Борис, я буду вот там когда буду с вами сидеть там, на ваших да. мероприятии. Там я буду Юрий Борис, а здесь я в честь. Я представитель, где представитель, представитель, представитель судебного власти. Вы в данном случае лицо, в отношении нет. которого найдется административного судопроизводства. Скромнее будет пожалуйста, я, я слушаю вас. Да. Значит, по поводу того, что гражданство. Для того, чтобы получить гражданство законным образом, да. надо было лишиться гражданства Советского Союза. Да. А у нас что получается? Свидетельство о рождении Советского Союза, военный билет yes. из Советского Союза. Вы да. обсуждали эти вопросы в кафе? Конечно. кафе. Вы обсуждали вопросы да. гражданства? Да, просто вот поясняли, законодательную базу объясняли. Смотрите, у нас есть закон о гражданстве СССР. Готовы? Слушаем, слушаем запись, пожалуйста. Секунду. Запись слушаем. Можно будет потом? Слушаем запись, пожалуйста. Ну. Где? Так она воспроизводится, а ее не слышно. Ну что, ну, ну, а ты Давайте. Вы можете сделать дробься? мы могли, вот люди, что могли услышать. А? Не понял. Глубку стоит. Не понял. Что вы говорите? Глубку Это что? Виноват кто? Кассета, колонка или что? Колонка работает. Так, здесь что? Диск. Диск негодный. Вы на другой колонке можете его... Попробировать Могу Что? Могу Давайте другой колонн А теперь вы можете продолжить В колонн вынесите Закон о гражданстве СССР 19-го года Далее пошел у нас закон о гражданстве РСФСР 19 года да. После этого пошел у нас закон о гражданстве Российской Федерации 2002 -го года Правильно? Ну да. Да. Да. Значит, согласно Конституции СССР у нас запрещено двойное гражданство, поэтому закон о по гражданстве. Двойное ССР... гражданство у нас не запрещено, да, у, СС... у нас есть СС... СС... граждане Германии, СС... граждане России, СС... Америки России, СС... да. Но... Согласно Конституции Советского Союза, да. двойное гражданство запрещено. Советского союза. Советского. Я же про что и говорю. Советского союза. А как вам насчет того, участвует... что Советский Союз был, ну скажем так, мы не будем даваться политической оценки. Он был празднен. после что да, ну, Ни то и дело, что до сих пор ваша, не ваша ни версия, ни документов не нашли. Значит, у нас было создано СНГ, то есть тремя Ельцин, Бурпулис и ну, понятно, понятно, да, да, да, дальше, да. Дальше СНГ. Во-первых, в Госдумы есть 157, латинская 2 ГД, от 96 -го года, о том, что о юридической значимости итогов всенародного референдума для российской федерации. Да, это понятно. Скажите, пожалуйста. Вы не согласны с действующим Строем? Я не согласен с действующим. Вы не согласны с чем? Давайте спросим, с чем вы не согласны? Нет, не Юрий Борисович, я а вам не Юрий Борисович. Я вам еще раз говорю. Я вам задаю вопрос. Значит, и секундочку, если вы не хотите на мой вопрос отвечать, я вас не понуждаю. Я вам задаю вопрос. Вы, лицо, у нас э, за несогласие никого не привлекают. Я не закончу. Я вам задаю вопрос. Вы не согласны с чем конкретно. Можете пояснить, с чем вы не согласны? Нет. Вот вы, когда не... вы собирались, вы с чем были не согласны? Я не с честно. Чем? Свою точку зрения. Точка я зрения в чем заключается? Гражданство мы подтверждаем по свое гражданство. Да. Документально. Ссылками на закон. Да. Значит, и вы и себя и считаете гражданином какой страны? Советского Союза. Советского Союза. У меня есть. То есть законы и Российской и... Федерации для вас не действуют. Помимо этого, Ведь еще есть. не действует для меня. То есть я... вы. Это удобная оппозиция, между прочим. Очень удобная оппозиция. Не можно. Можно, сейчас не можно. Я хочу понять. Потому что мне выносить решение. И вы мне помогите правильно разобраться. А вы мне наоборот палки в Я вам задал вопрос. Вы себя гражданином Российской Федерации не считаете. Если вы не считаете себя гражданином Российской Федерации. Следовательно, законы Российской Федерации для вас не распространяются. Я ответ не слышал. То есть законы Российской Федерации на вас не распространяются. Поэтому, налаживайте. Поэтому вы, так сказать, по каким законам тогда вы живете? Советского скажете. Союза их же никто не отменял. Можно ну, по они не действуют. Законы Советского Союза, нет, это вы подождите. Законы я Советского Солнце, Союза, сюда, слушайте меня, пожалуйста. Они не действуют, потому что э, э, в условном порядке приняты другие законы. Вы не один такой, как, как, вы не один такой, я вам скажу, да подождите руками, Маш, вы не один такой, что вот вы, вам не нравится, что Советский Союз распался. Да, многие высокопоставленные люди говорят, это геополитическая катастрофа 20 века, но это геополитическая реальность, его нет. А вы спросили, в Беков, Казахов, в Прибалтику, они хотят Советский Союз. Хотя. Так, есть что его? Двумя руками за. Голос есть? Тихо. Давайте тихо будем слушать. Вообще <связывающие> не А, что, что может даже сама? Запись есть речь таких? Нет. Значит, запись не слышно. Кассета дверь это негодная. Так мы запишем протокол. Мы не будем ее приобщать как доказательство, поскольку Наши легендарные органы значит, записать не могут. Готовая. Нет, вы не можете на вопрос ответить. То есть вы считаете, что... Советский Союз не расплался. Хорошо. Ну, понимаете, это удобная позиция. Секундочку, секундочку. Понимаете, есть общественное благо, общественные права, общественная нравственность, да? То есть вы не можете ходить по улице Голый. Вы не можете ходить там... А, и Зихаль говорит. Вы не можете на российский флаг называть влашовским флагом. Вы этого делать не можете, поскольку это наказуемо законом. А закон это прежде всего принуждение. Понимаете? То есть есть нормы моральной нравственности, которые надо соблюдать. Если вот, вот, вот, вас поддержим, могу я ответить? ответить? Можете ответить, да. Значит, <свят> у нас, э... Распространение закона. Согласно Конституции. Вот только мне рассказывать не надо ничего. Лекцию читать мне не надо. Я вам сам могу прочитать. Статья 15.1 говорит о том, что. Вопрос. Вам вопрос. Я задаю вам вопрос. Молдавцев Владимир Викторович. Написал объяснение. Город Карпоткин. Написал, значит, у по красам, помещение Граначии, город получил объяснение от Молдавцева. Значит, что письмо? Значит, 5 августа, в сети интернет, на YouTube я увидел видеоролик, в котором гражданин, именуя себя Андрей Васильевич Топорков. том, что органы УССР восстановили и сейчас осуществляется набор на различные должности в органы. Также он заявил, что 8 августа в Галикевичи будет открыто э, открытие государственной регистрационной полосы. Мероприятие будет проходить в базе СССР. В Галикевичи, средства отца 15 часов, вход свободно. Сразу замечу. Вы имели в виду кафе Версаль? Нет, я имел в виду Но это, И, это есть это Кафе Версаль. Это объясни, Я не знаю. Но я, я, знаю, я вы не знаю, я не являюсь В отношении какого Васильевича Батюшки. Валерий Ильич, здесь, а Андрей, не, вы не Васильевич, а Валерий Ильич. Вы сейчас просто сказали. Что... Я сказал, вот смотрите, я вам еще раз считаю, 5 августа, сидите, на видео версу YouTube, я видел видеоролик о том, что себя, Парков Андрей, Андрей, Валерий Стапаков говорит о том, что органы власти, в основном, и сейчас осуществляется набор, на различные должности в эти органах. Также он заявил, 8 августа были регистрационные платности. 8 я приехал по замаре, свой входа. На улице находилось 15 человек. Среди них я на парковаю. Затем пошел в помещение. Не находилось еще 60 человек. После того, как все вошли, собрание было открыто. В ходе данного мероприятия на парковом несколько неизвестных дней людей сказали о том, что настоящий ремень постановлены Собственно, целью. Вы, Топорков, влезли в политику, не будьте трусом. Нет, нет, нет. Сюда служили меня. Я замечание делаю, еще одно замечание. Потому что перебивает представительство. Если вы влезли в политику, вы не будьте трусом. И отвечайте за свои действия и поступки. Если это было, значит это было. Если не было, значит не было. А вы так это уважение не делает, ни, ни, ни ко мне, ни к ним. А вас просто уважать перестанут. Вы скажите, да, было, не было. Вот я вам говорю, смотрите. Давай да, да, О том, что на сессии время идет остальные ССР. Слово паркова. Органы власти Российской Федерации являются коммерческими организациями и являются нелегитимными. Это правда или неправда? Это, это, вы, это вы, правда. А что значит орган власти и коммерческая организация? А, вот орган власти для чего создан? Давайте мы теории немножко обратимся. Для чего создан орган власти? Для чего? Власти для чего? А, чего? А, чего? А, чего? А, чего? А, Не, подождите. Ну хорошо, в СССР? Для чего ВСР да. Для выполнения, для выполнения в рамках, в рамках наделенных полномочий, какими-то функциями исполнения распределенности. Я попросил вас не разговаривать. Ну, вы понимаете, если я начну вас выгонять, вы начнете вас мучать. Ну, сидите. Если вам не, не терпится, пожалуйста, покиньте зад. Разговаривать не надо. Понимаете, вы нас отвлекаете. Мы... Для вашей старайности. Смотрите. Вот органы власти для выполнения исполнительного распространения функций в пределах наделенной компетенции. Вот власть. То есть власть не может быть коммерческой по определению. Вот. Секундочку, секундочку. Вы пишите, что органы власти Российской Федерации являются коммерческими организациями и не являются легитимными. Что значит органы власти являются коммерческими организациями? Как вы это понимаете? Можно сначала услышать вопрос, а потом и ответить. Вот теперь, теперь, можете ответить, что значит, по вашей версии, органы власти являются коммерческими организациями. Согласно правилам ведения ЕГЭ. Это... Нет, вот это мне рассказывать не надо. Вы, вы хотите ну, заболтать нет. вопрос, нет. вам его не нет. получится. Каждая организация Если вы будете, организация будете не будете отвечать на вопрос по существу, по существу, я вам вообще вопросы задавать не буду. Я, я ограничусь материалами дела. А я вам еще раз говорю, я вам задаю конкретный вопрос. Что значит так, по вашему мнению? Я вам постараюсь объяснить. Это скопление власти. Короче, коммерческая. Подожди, я сам удивился, когда это узнал. Да, пожалуйста, пробуй Значит, есть у нас... Какие документы с вы, вы хотели получать? Какие? Получайте вкладыш. А, вон все дело. И заплатить 1500 рублей. Нет, 500 рублей. Также он призвал получать так называемые документы целью, о чем было необходимо предоставить копию лечения документов, удостоверяющих личность и заплатить 1500 рублей. Также Добровков призвал вести пропагандистскую деятельность среди населения и не признавать существующие органы власти и управления. Ну если я... секундочку, секундочку, понимаете? Так не бывает, когда идет диалог между двумя гражданами, да? Ну диалог идет, да? Кто-то о должен говорить. Я хочу понять, вы сейчас выскоритесь. Вы выскоритесь по существу. А вот эти ваши умозаключения там, как ССР распался, нет, нет. это я и без вас знаю. Мы телевизор все смотрим, слава богу. Как флаг снимали, как пусть как был раздавлен, как развалило все, понимаете? Потому что людей уже достали вот так. Это все, это все я и без вас знаю. Учить меня лекции мне читать не надо. Я, я сам кому хочешь прочитать лекцию. Соберу всю вашу лекцию и расскажу им все. Так же, как и вы, даже лучше вас. Вы деньги собирать. Зачем? Призывать? Денег я не собираюсь. Что? Собираю. Я не собираю. я не так, Заключается? Деньги. Стоп. Вопрос. Давайте да. Вопрос я ответ. хотел получить личный, я. Секунду. кладыш. Секунду. Вкладыш о чем? О своем подтверждении гражданства. У кого хотели получить вкладыш? Это где? Где палата? Палат, здесь советские. Палата где находится? Где находится палата. Это кафе Версаль. Это кафе, это кафе Версаль. Я не знаю. То есть вы кафе Версаль назвали государственным. Ну как не знаю. Вы там были. Чего, Чего? Это, Чего это, вы явите? Это даже не по-мужски, понимаете? Название. Вот материалы дела. Вот материалы дела. Здесь есть показания, аэропорта. Где вы были? С кем вы были? Как вы были. Вот это вот что? Вот это вот. Открытие первой компании правительства Краснодарского края. Одините сюда, посмотрите. Это ваш облик светлый, да? Это вы сейчас вы ВКУ выступали. На улице. Вот на улице. Ну видите, не на улице. Видите, штора, цветочки. У нас пока на улицах цветочки не растут. Нет, это дом. А, дома. То есть вы конкретно Конкретно. Ваше мнение таково, что органам власти Российской Федерации подчиняться не надо. Ну, я же граждан Дай Советского Дай я гражданин Советского Союза. На я гражданин Советского Союза. Я вас, я спрашиваю, кто. Дай я меня. вам спрашиваю. Я, я, я гражданин Советского Союза. То есть, на вы считаете себя гражданином другого я государства. Я документально Меня зовут. Вы, вы себя считаете гражданином другого да. государства. Да. Следовательно, законы данного государства, где находится Российская федерации, на вас не распространяются. Я сделал специально запрос департамент имущества. Я не, я не спрашиваю вас про запрос. Нет, не не спрашиваю... раз Значит, Я вам еще раз говорю. Если вы будете отвечать на, вопросы, на вопрос, или вы не будете отвечать на вопрос. Понимаете? Я не хочу, чтобы это было поверхностное рассмотрение. Я хочу от вас понять. Вы говорите, что это, это государство или не государство. То есть Российская Федерация, Российская Федерация. Это не ваше государство, правильно? Понял, ну, правило, ну, -го а как быть с Конституцией Российской Федерации? Я же никто никогда не принимал. В вот -го года. Переход не перевел, посмотрите. Значит, а. это... Пусть Конституция у нас не действует. В -го, -го, -го, -го года. Стоп, я, я не вам не задал не вопрос, Конституция. Нет. нет, не действует. Конституция... Себя... Давайте мы по существу говорить. Она сама себя отменила. Вот вы болтовнёй не занимаетесь. Я говорю, она говорим, сама мы... себя отменила. Я по существу. Мы... Она пишет, что отменила да. основной работу. Так, теперь стоп. Меня, служит меня. Меня еще одно замечание, запретное, запреканье Значит, смотрите, запропал. Значит, Диспута у нас с вами не получится, потому что я не уполномочен вести диспут. Моя задача скромнее. Я являюсь представителем судебной власти. У меня ко мне поступил материал производства. А вот я его подзвонил. Я обязан материал рассмотреть и при наличии, при наличии у действия, признаков административного наказуемого деяния, обязан просто-напросто назначить вам наказание, которое бы соответствовало степени правонарушения. У меня простая задача, очень простая. Я хочу понять вашу философию. Вы меня начинаете забивать какими-то документами, нормативными актами, о которых не все знают. Мы знаем об СССР, как он, как он был, как он погиб. Ну и я, может быть, вы больше знаете. Я, я не спорю. Смотрите на покупку. Значит, если следовать вашей логике, Законы Российской Федерации на вас не распространяются. Я ответ не слышу. Не распространяются. Не распространяются. Вы являетесь гражданином другого государства, Советского Союза, да? Не Если завтра вы кого-нибудь вот из них там или ну я не знаю, кого-то возьмете, прибьете кого-нибудь, это значит что? Вы, вам все можно? Нет. А вы будет означать по законам Советского Союза? В Советском Союзе военное время никто не отменял. А У, У нас правоприменительная практика и законы действуют в условленном порядке. Российские законы. То есть российские законы вы не признаете. Нет. Значит, Вы не признаете российский закон. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к флагу Российской Федерации? Вот флаг Российской Федерации, который назвали Вазовским знаменем. Это не провокационный вопрос. Это не вопрос. Это не... Вы не будете отвечать? Ну, это затрагивает ваши убеждения. Мои убеждения здесь ни при чем. Нет, я я хочу понять, мне насколько советский флаг. флаг советский. А, то есть. Вот в этом я ничего не имею. Флага. Понятно, понятно. понятно. А флаг советский мне высокий. Смотрите, пожалуйста. пожалуйста там, а э, вот смотрите. Вот, э, а зачем, э, ну вот, кто вас уполломачивал? Вы там в вашей. Вы какой-то организации стоите. Я государственный служащий. Официально... Назначенный Клёв. через, можно я проясню? Тему, я объявил вопрос. Тему исполняющей обязанности Сергей Вячеславович Стараскин. Заявился на должность временно исполняющего обязанности президента в 2010 году. Прошел. Президента чего? СССР. Значит, а где он? В Москве. Там, да. Восстанавливает, значит, органы власти на основании своего военного билета. Папа -папа. И я вас понял, я вас понял. Значит, значит, я? Стоп, стоп. Я пока вас вынужден прервать. То есть, законы Российской Федерации для вас не писаны. Вы их не признаете. Даже, даже... Но вы не признаете законы. А зачем вы э, других людей на это подбиваете? Зачем? Так они же сейчас, на Они же граждане Советского Союза. Мы их не подбиваем. Мы просто показываем нюансы. Заказываем... Скажите, для чего вот эта вот акция, она какую цель преследовала? Да никакую, знакомительно. Это просто, как сказал... Дмитрий Анатольевич Медведев в году. И, давай, не надо мне цитировать никого. Ни Медведева нет. не надо цитировать. Ни Библию. Никого цитировать не надо. Вы от себя говорите. Не надо мне рассказывать ничего. Юридическая грамотность населения. Я делаю еще одно замечание. За то, что вы отвечаете не по существу. Мало того, что вы законы не уважаете. Правосудие. Правосудие надо уважать. Вот говорю, во всем мире. Во время. Вот пока я веду процесс. Вы меня должны уважать. Вот я выжил из процесса. Вы можете со мной не здороваться, там и так далее. Проявлять какие-то признаки неуважения как лицу, как физическому лицу. А как представителю власти вы не можете не уважать. Есть процедура. Я понимаю, что для вас закон о Российской Федерации не действует. Есть административный кодекс. Кодекс административного правонарушения. Там судебное заседание, процесс он регламентирован. И я действую в рамках регламента того, являюсь при исполнении своих судейских функций под знаком, под гербом и, под, как вы говорите, влацовским флагом. Для меня это флаг Российской Федерации. Я действую в одних координатах, как представитель власти. Вы, как человек, который это власть не признает. Но если вы эту власть не признаете, это еще не значит, что вы можете хамить и говорить все, что вам вздумается. Если вы думаете, что вы будете рассказывать, а я буду вас служить всякую ерунду. Вы ошибаетесь, уважаемые. Я, вас хочу, я хочу вас спросить. Вы мне начинайте там, за медведем опрятаться, за кого-то. Вы не прячьтесь, будьте мужчиной, в конце концов. Если вы стали на этот путь, так вы будьте мужчиной. Будьте человеком, который на свое убеждение готов пострадать или не пострадать. Понимаете? А вы как трус себя ведете. Элит, элит, элитов. Да. Ответьте тручетно на вопрос. Для вас законы Российской Федерации, вы на них чихать хотели. Они для вас не писали. Правильно? Или неправильно? Я не являюсь гражданином Российской Федерации. Я это не спрашивает. И это не спрашивает. А не распространяется. То есть вы считаете себя свободным. <coughs> да? Вы свободный человек от исполнения российских законов. Я не распространяюсь. Конституция Российской Федерации. Я наделен правами гражданина. Да. То есть человека. Я, кстати, сем... Но не обязанность. Но скажите, пожалуйста, вопрос. Если вы... Нарушаете правила дорожного движения и кого-то сбиваете. Вы же обращаетесь не к Конституции Российской Федерации, а к правилам дорожного движения. Поскольку Конституция является общей нормой, которая делегирует основополагающие понятия. А одни основополагающие понятия это защита и охрана права и свободы человека и гражданина. Да? Охраняемые законом интересов. Разделение властей на законодательную судебную исполнение законодательную судебную. Разделение в Конституция СССР такого не знала. Не знала. Мы, будучи судьями, носили паркбилеты. И были как, э, подчинены партийной дисциплине. Сейчас мы вне партии, вне политики, вне всяких там э, масонских лошадь и так далее. Понимаешь, что? Вот. Поэтому вы сказали, что законы Российской Федерации на вас не распространяются. Потому что вы себя считаете гражданином Советского Союза. Я правильно вас понял? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как вы собираетесь жить, не исполняя законы Российской Федерации? Ну, сейчас законы Советского Союза. Идет Главное. Ну, это когда оно придет, оно, когда придет, тогда я поговорим. Пока это, это... Пока оно придет, это еще, знаете, бабушка Анна сказала. Там не надо вам рассказывать ничего. Пока вот сегодня и здесь и сейчас мы действуем по законам Российской Федерации. Правильно? Я действую по законам. Вы вне закона Российской Федерации. Понятно. Скажите, пожалуйста. И это дает вам право делать все, что вы захотите. Что да? захотите? Скажите, что вам мешало пойти в наш муниципалитет? Мы запрет, мы вам разрешение выдал на Нет, вы мне дослужили. Я вас слушаю, и вы меня будете слушать. не мне пойти, сказать, мы организовываем акцию защиты СССР. Вот я родился в СССР, я служил в СССР три года на флоте под советским военно-морским флагом в Севастополе. Я, я советский человек по сути своим, понимаете? И я поддерживаю вашу мысль о том, что распасывается Советского Союза это плохо. Но с другой стороны... Если мы сейчас войдем в другую, ну, не политику, а существует геополитическая реальность. Сегодня Советский Союз, ну, это как вам сказать, явочным порядком мы его не ведем. Советский Союз это 15 республик. Из этих 15 республик у нас сегодня союзнические отношения только с Белоруссией. Все. Остальные с остальными странами у нас договорные отношения. Казахстан, Узбекистан и так далее. Причем. Узбекистан, у него отношения и с нашими потенциальными противниками. Там базы стояли американские, натовские, которые могли стрелять по территории России. Понимаете? То есть той геополитической реальности, которая была, ее нет. И для того, чтобы, допустим, если бы вы были законопослушный человек и сказали, хочу бы СССР. Пожалуйста, <coughs> организуйте референдум. Служите меня, служите. Референдум. В Эстонии, в Литве, в Латвии, на Украине. В Понимаете? Хочу в СССР. Вы бы оттуда просто не вернулись. С Украины. Накричали его выше. Хочу в СССР. И все. Это было бы ваше последнее движение. Понимаете? Теперь я вас слушаю, пожалуйста. Значит, во-первых, референдум 91 года никто не отменил. И постановление Госдумы... Добро пожаловать. Я вас прерываю. Поскольку вы, ваши суждения являются вульгарно-политическими. Вульгарно и, вульгарно и я не собираюсь с вами вступать политическую полеми. политика это не наша, это не, это не, это это не это я хочу понять ваши действия и решения да. вы организовали народ и говорите будем восстанавливать органы власти да, вы ну это, это, это, это знаете я вопрос что вам помешало пойти и взять разрешение на мероприятие да. понимаете у нас смотрите вот смотрите, допустим, ну там было ну сколько там было человек 60 70 ну, примерно. Вот человек 67. То есть 76 человек, понимаете, есть вопросы безопасности. То есть, если ваш мининг санкционирован, значит, там будет полиция, там будет какие-то какие мероприятия, доступ и так далее. Понимаете? Чтобы не было там давки, драки, а вдруг какой-то провокатор, понимаете, под васовским флагом, придет, начнет там будвижки и так далее. А потом всю вину сварят на вас. То есть вы согласны? Нет, слушайте меня. Вы согласны, что для проведения а, публичного мероприятия, так это назовем, мы не назовем это, митингом, сходкой там и так далее. Мы исходим из того, что было публичное мероприятие. Оно было? Было. Значит, публичное мероприятие было. Что? Вы решали свои текущие вопросы. Они, это не, не воровская сводка, слушайте меня сюда. Это не собрание каких-то авторитетов. Просто нормальные люди. Нормальные люди, которые говорят, советские люди, да, мы хотим в СССР. Но в СССР, наверное, не здесь, а где-нибудь в другом месте. Нет, ну... То есть, это вопрос, который решается не на муниципальном уровне. Но вы организовали собрание. Организовали вы собрание? Организовали собрание. Так, скажите, что вам мешало зарегистрироваться? Вот мне один вопрос. Что вам мешало зарегистрироваться? Во-первых, я... Изве... да. извести. Во-первых, я позвонил в полицию 4 числа. Значит, на вопрос ответа не дал. Ответа не дал. Ваш ответ. Я вас спрашиваю, не полиция. Вы должны были согласовать с исполнительными органами, с муниципалитетом. Почему вы не согласовали ваш, ваш, вашу вопрос? Потому что полномочий у них нет. То есть, муниципалитет в данном случае, по вашему мнению, не правомочен давать такие разрешения. Прошу, значит, материал дела еще запросить ОКРН данной организации. Значит, да выписку. Мы Чтобы уже понимать. все, что надо, мы уже запросили. Нет, это... А то, что вы так просите, вы я... я вам еще раз говорю. Значит, смотрите. Вы считаете, что органы муниципалитета, муниципалитета не могут неправомочен давать вам разрешение? Смотрите. Я, я правильно сказал, или не правильно? Я, я, я бы дал вопрос. Муниципалитет правомочен вам давать разрешение или не правомочен? Не правомочен. То есть практически... По я понимаю. Это. Смотрите, практически вы себя считаете вне закона. Российский Федерации. Да. Я То вы вне закона России. Я не понимаю, это тоже понял. Вас я вас это понял. Я, это понял. я здесь представляю закон Российской Федерации. Я вас спрашиваю, я знаю, вы считаете России, себя свободным от исполнения законного Российской федерации? Я считаю себя, что не Советский я нахожусь под присягой Советского Союза. Это, это уже вторая система. По... Совет. И никто никогда не отменял. Я понял. Смотрите. Значит, вы не подали, если я вас правильно понял, мы там протокол будем наносить. В какой редакции, давайте посоветуем. Вы не подали... Извещение муниципалитет о проведении мероприятия публичного Но, по той причине, что вы не считаете муниципалитет уполномоченным органом, он, способным выдавать такие решения. Он не является полномочным органом вот. Российской Федерации. Как зарегистрирован, вот. зарегистрирован, Но. Но зарегистрирован. Но мы с вами об этом и тоже говорим. А что другая? Какая другая, другая, другая, другая. другая? Потому что они в Российской Федерации, не полномочные. Это просто название... Понятно. Понятно. Государственные. А по документам это да, обычная коммерческая организация а, а что такое собер... для вас Российская Федерация вообще? Я же вам сказал, управляющая компания А кем она управляет? Самыми на... А, то есть для вас, это, для вас это государство враждебное, да? Это не для меня а а Такого? Для меня? Для Совет, Советского Союза что, Как вы сказали, что в 93-м году был куча и расстрел Лично вы, Там. лично вы я Лично вы скажите, пожалуйста Для вас Судействующая власть, вы ее принимаете или не принимаете? Нет. Вы ее не принимаете. Вот. Тогда идите Нет. на выборы и голосуйте за там, Иванова Петрова Сидоров. Нет, а смысл? Что? Идти на выборы и голосовать. А что, давайте на баррикады пойдем? Какие баррикады? Ни в коем случае идти на баррикаду. А что? А как? Сейчас идут плавные, потихонечку информирование. Потому что нам не надо, чтобы с вами что-то случалось. Значит, смотрите. Нам Это уже бы что с вами ничего не Нам и ничего не получится Значит, смотрите. Нет. Что? Я, я задаю вам вопрос. Я попрошу вас высложить вопрос. Значит, то, что там идет и то, что там будет, это мы уже слышали. Мы это уже знаем. Идет, будет, что будет потом. Мы и говорим. Мы говорим о сегодня и сейчас. То есть органы власти для вас не являются легитимными, и вы им не подчиняете. Что было на этом мероприятии? Что вы там делаете? Вы там что? Советский Союз. Да, ну что, какие там были. Меня слушайте, пожалуйста. Что вы там делали? Вот какие. Что вы там, мероприятии? Вы там что? Бругу, стихи читали, или какие-то там действия действия, там, вы представляете Советский Союз, там, портфели, там, или должности раздавали, или что? И стихи были, все было. Просто люди общаются, как вы хорошая часть. Насчет должностей и вознаграждения за должности, это как? Должности и вознаграждения за должности у нас нет. нет мы, а должности. Потому, что... Вы какую должность занимаете? Я занимаю. Да. У меня 5 должностей на сегодняшний день. Немноговато. Значит, я, Немного... я имею вовременно исполняющий, ну извините. Ну я... давайте, мы ваши должности запишем протокол. Какая у вас работа? исполняющие обязанности главы Тростандартского правила. Так, вы являетесь сейчас временно исполняющей обязанности Главы красного флага. СССР со со всем. Я в... понял. В... Я понял. Ну конечно. Его... Временно исполняющий да. обязанности руководителя ЦГБ. СССР по краснодарскому праву. А вы знаете такую Время теорию? В... А вы знаете такую теорию? А так еще кого вы представляете? Вот. Еще Давайте. Временно исполняющий обязанности председателя военного трибунала СССР. Временно исполняющий обязанности главного судьи. Краснодарского края. Мы с вами коллеги были. Так я же вам пытался. Спасибо. главные друзья, то я вас подчиненный получаю. Спасибо за поздравление да? меня. А -а -а. Все, Дальше, наши, пожалуйста. вы а -а -а. полномочный представитель президента спасибо. по Краснодарскому правилу. Так у нас нет ответственности. У нас был Габачев последний президент. Вот он уже на пенсии находит. Да? 25 декабря 1991 года сложил, по-моему, что то есть дезертировал со своего А, места. ну понятно. Не права, не просто... Вопрос, вопрос, вам вопрос. Да. Вот вам известно что-нибудь э, о французских просветителях, так, так называемых Лох и Монтесхе. У них есть учения. Ну вы же теоретик, что же вы? Тороси же <клышлен> а нет. простых вещей не знают. Знать вас не на сработает. Смотрите, смотрите. Нам Значит, бог и в, в 18 веке писали. Теория разделения властей для чего она нужна, чтобы власть не созредачивалась в одних руках и не злоупотребляла, поскольку власть это всегда принуждение. Если власть в одних руках собирается, ее становится очень много, как у нас в это время, как да? То есть общество начинает, так сказать, терять это. А вы понимаете, вы, у вас и функции это судебные, объектно. и функции исполнительные, и функции военные. То есть, ну и как вы хоть поделились, что так есть функции? Я вам предлагаю, мне нужен компетентный судья, да. который Яс. знает все... А да. вы да. мне заявили отвод, я считаю, что э, я не достоин такой чести. Нет, ну, По страны, Поскольку я, я не могу рассматривать даже административный материал. Вы же тем более в Советском Союзе судьбы... Вы... Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Какие-нибудь э, призывы к свержению там. Нет. То есть вы являетесь носителями альтернативной власти. Да? Нам не надо никаких потрясений. Я понял. Нет, я, я, вы понимаете как? Вот вы, вы, задача... вы себя ведете как трус. Знаете, Потому что я вам начинаю задавать конкретный вопрос. Вы начинаете руками Мы махать, вы Я вас спрашиваю. Вы представитель органов я альтернативной власти. власти. Советского Союза. Ну, альтернатива. Советский Совет. Союз, да. Знаете, это альтернатива? Ну, это вместо того, что вы. Нет, зачем? Ну, параллельно. То есть Российская Про... Федерация. У нас Российская Федерация. У нас Советский Союз. Мы никому не мешаем. Вы, то есть тот, кто считает себя гражданином Российской Почему вы, Российской осуществляя мероприятие, публичное мероприятие при скоплении людей, ну, небольшого количества в данном случае, там сколько, 60-70 человек, да? Это мало, чтобы власть поменять. Да не надо нам власть поменять. А, не надо. Я Почему жду, вы не, не, сказать, не оповестили что? об этом э, униципалитете? Уже же протокол записали. Нет, не записали. Я специально еще полицию возвещал, чтобы они нам... Полицию я, я уже полицию Почему вы не известили? Я же говорю, что согласно законодательству Вы не считаете я... себя... Обязанными их извещать. Они не полномочны даже в Российской понятно. Федерации. То есть органы власти, законы Российской Федерации на вас не есть. Я же гражданин Советского Союза. Ну понятно. Да. Ну да, это совещание. Кстати. <связь> Общем, да. так тут это-то вообще не при чем так, это он не взял да? У вас всегда так заседание проходит? Он такой эмоциональный, да? Или он так волнуется? она не писала в право-то очень много, а правильно. писала в праве. В должности. Вообще глава Краснодарского права, глава представитель президента. Какой а, да, случай? служил-то, оказывается, в военно-морском флоте и присягу принимал? Когда, где, при каких обстоятельствах он заменил своей Родине? перешел на сторону поционных властей да после понимаете? суда Коллаб... написать протоколы. и все коллаборационисты Сейчас, с ним смысла нет вообще никаких да. а он не хочет диалог вести да, у да. него с ним диалога нет хоть спа не его, задача... его задача просто сделать то что ну, ему ну, поставили ну, все весь по все Говорит, объяснить. Мне объяснили. Чего мне здесь объясняли? Документы вообще не Полномочия ему кончились. Эдуард же документы. Взял, достал. Полномочия закончили, но никто вообще. А как он сидит здесь? Ну того, что никто не наделял, еще и полномочия кончились. У вас кончились полномочия. А, так, понятно. Да, да, это понятно. А, это понятно. меня не интересует! То, что у меня кончились полномочия, меня не интересует! А я сижу под властейским флагом. А для меня вот. А да вопросов нету. Я задаю вопрос, просто, просто, просто, просто, просто в присутствии такого, это самое, они что же сейчас где-то пишут, оскорблений вообще не должно быть, ни в сторону судей, ни в сторону флага, ничего. они это выкрутят в свою пользу. В законодательство судья должен быть без пристрастия, а он на тебя давит. Ну так вот, не по существу, два слова сказал, уже не по существу. Нет, это все непонятно. Что а, я, это его специально да, да, и посадили, мне язычок да. хорошо подвешен. Ну, понятное ну, дело. Не все такие. Не, но ну он же сам сказал, что вот там я буду физически диалог, не диалог, когда говорит один и говорит другой, ну, а это да, он, да, говорит он. Я он сам это задает это вопрос, сам придумал, придумал, сам ответил. Понимаешь, все, сам решил и все, все сам да. Да, мне ничего не надо диалога-то не нет, не надо. а что Это пригласил тогда, ну, левое решение понятно, Влево. оно уже давно уже есть решение как он сказал, у нас с вами диалог и не перебивайте у нас с вами диалог и не перебивайте как сегодня на заправке сказать, как сегодня на заправке сказал мужик, да? Говорит, у них там вообще говорит, голубые, всякая фигня, а у нас покурить негде. Алексей, ты будешь готовить документы. Понял. Коллеги, да? мне тут тоже недавно примазывался. не привез ⁇ т он не признает своего рода не российского федерального стыдания его там что делает он, он его а мне интересно а что ж он будет делать когда он прилетит по шапке с москвы сверху чё? а для чего мы уже равская низ я не, не, ничего, значит, я ничего не подписываю а серьезно хорошо и тут еще смотри, может быть меня немножко в сторону специально увели в Сочи, мы же эту психушку опять там навестили, короче, там лет кучи. Yes, yes, yes. И в прокуратуру, короче, мы сходили. Заявление отдал, заявление на начальника полиции, еще по старым вопросам тоже его уважили. Yeah. В понедельник, короче, отдали, но вчера. вчера, вчера сегодня должны были, короче, к нему на прием пойти, на день. Звонят, прием. уже знал, уже сам, а мы этот денежки тоже, когда в прокуратуре занесли, поэтому психушка. Там, значит, эти коршуны слетелись такие, ну, врачи вот так вот, короче, ну, думаю, блин, сейчас они там тоже там ничего не начали, там мультик мудрить, думаю. Сейчас подержим. Потихоньку, так знаешь, какие-то ребята. В принципе, нам, <связать> короче, это они уже спланировали. Не из-за не, не, не, не из потому <связать> что все меняется, да. Интересно, придешь, он, что он просто ноги. Сейчас он раз... придет решение Мож читать. Окно прикрой, потому что он будет его наверняка бормотать тихо. Чтоб не шумело из все. Понятно, коллеги с да? Конечно, коллеги, я еще один документ. Класс. Они одинаково реагируют. Я а же они? тоже предлагал. Были а казаки что сказали? Казаки сказали, что... Ну, у них по-другому метод действия. Они говорят, надо находить, кто подписал распоряжение, доставить. Идти да, туда. Они, кстати, в ФСБ вхожи. Их пускай. Это же кто-то дописал, это ребенты. Не нет, там и ФСБС, и все там. Нет, да, вот нет, это нет. не будет, что он читал, а это да, самое. Понятно, вот, что это... Знал. Ребята, короче, сегодня у Ну, там взял, да? там комната, нет, короче, материал там положили, но не такой материал, просто там, знаешь, сюда пришли, самый входящий, тросписи, где-то сюда пришло, ну, и так я поползу и пришлю. Не понял, малыш, понимаешь? туалет, я понял, что он Использую по назначению. Сиди там, прям на входе начал вот этот бузун блин вот эти грубые сама номер дело узнает номер дело узнает а что там за это совещательный А. Они его как это как коллегу как начальника пригласили скажите пожалуйста вы гордитесь принять лишь верху а? на судье докажитесь а это если взять советский союз любой суд любую прокуратуру Проходили люди за дверями и, и стоял, в администрацию. Упрашивал. Ой, не администрация как она была. К райкомы, райкому. Да я помню, как да, были. Были. еще были. Че, куда? Зал покидай. Не понял, а куда? 15 суток дали. Это решение какое? А номер, а де номер дела какое? Протокол, можно ознакомиться? Вы не включайте протокол. А номер дела узнать? А ваша фамилия умелчица, скажите, пожалуйста. Да. Воликова Вера. Вера Петровна. Ну Воликова. Вера Петровна. Воликова и Вера Петровна. <сёк> Пишем протокольчики? Пишем. Девушка, протокольчики? номер Девушка, номер номер дела узнать? Девушка, номер ну, давайте нам его сюда. Расшири. Чего не 15 суток никто ничего. Раз и все. Обсудили все. По беспределу. Я не знаю, как он потом будет отдохнуть, как он будет, как он это все будет мотивировать, я вообще не знаю. Как он потом это объяснит все? Спасибо. Нет. А я сегодня нахуй ну, можно там? с ним пройти. Пройдите, пожалуйста. Приток. Можно? Приток. Приоткrieп. Приоткrieп. Приоткrieп, что вы что? Пришёл ходить. Вот какими будут наши планы дела. Планы дела вы узнаете. Значит, получит он постановление, постановление про это кавжалня. Дерите э, адвоката, не занимайтесь юрдой. Дерите нормального, баклена адвоката и пусть он занимается вашими делами. Вы лишние, ничего не это самое, не бум-бум, только листками вкладываете СССР. А только когда -то возьмите, пусть он приходит с ходатайством. все это оформлять письменно Понятно? А чего, где? Отдайте. Понимаете? В той стране, в которой вы живете, там у вас так, а у нас здесь так, у нас здесь порядок. Понятно? Хочешь что-то? Документ принеси. Письменное ходатайство. Я с вами буду раздавать только через, через бумагу, бумажные носители. Понятно? И базар мы здесь разводить не будем. Через я почту расставаю. тогда? Через почту. Все по почте, все как положено. Письменный вопрос, письменный ответ. То есть вы нам не скажете номер делать? Я вам скажу, не мешайте мне работать, мне много работы. А скажите, пожалуйста, вы, я, пожалуйста можно вопрос личного да. характера? Рубы не ломайте. Пожалуйста. Вы не ломайте. когда служили на флоте? Какие а годы? А что? 7477. 7477. Косминец 747. на а, Черноморский флот. Черноморский 9 флот. Девять месяцев ходили, в Анголе были, в Винее были. Понятно. Вы тоже за Родину застали, да? Мы Не так, как вы. Техьянский флот 12 лет, офицер запаса. Какой флот? Техьянский. О, это серьезно. А вы какой почек? Три. А я пять. Пять. Ага. Присягу вы принимали, да? Конечно, принимал. принимал за... присягу. Забыли ее? Я ее не забыл. А когда, при каких обстоятельствах вы изменили свою родину? Я родину не изменял. Как? А вот так Вы присягу забыли? Нет, я присягу не забыл. Наша родина на сегодняшний день является Российской Федерацией. Если вы хотите жить в каком-то другой стране, ну, идите живите. Но я не вижу здесь нигде. У нас Российская Федерация сегодня. Понятно. Если вы, у вас фантомные боли, ну, я, я могу вам позатюрствовать. Я, кстати говоря, на вашей стороне в этом вопросе. Да? Но есть реальность, которая существует. А реальность такова, что сегодня мы живем в Российской Федерации и по законам Российской Федерации. Я желаю вам пробудиться. А я желаю вам пробудиться. Когда, когда, когда, когда вы проснетесь, давайте, будете знаете... Дайте поработать. Может, поздно нет. уже будет. Что будете? Да проснетесь, вы хотите. Вы не угрожаете, что ли? Да, да прям что. Вы? что сюда Хочу сюда вас увидеть вас просто. Все, выходите. Светлым днем. Да Светланд... да Светланд... пойдем один он остался да и вот они будут это такое будет. подпольное да надежда есть что он этот